Всем привет! И сегодня я продолжаю серию передач с клиники 32 с интереснейшей темой внутриротовое сканирование. Для этого у нас есть пациент. Мы используем специальное приспособление для того, чтобы повысить комфорт в процессе работы с пациентом от трогейта. Это э, разовое, разовый инструмент, который используется для пациента однократно, является максимально комфортным, ставится очень быстро. Гелен, как все прошло? Отлично, вот пациент Процедура методового сканирования сегодняшний день является альтернативой, причем достаточно эффективной альтернативой к снятию оттисков, более приятной для пациента, более точной, значительно более точной, значительно э, влияющий на скорость выполнения работ. Сразу после того, как мы отсканируем, мы отправляем наш электронный файл в лабораторию, и они сразу же его принимают в работу. Для сравнения, после того, как мы снимаем оттиски, проходит как минимум два дня, прежде чем работа начнется. Процедура сканирования достаточно проста. Вы видите, у меня в руках прибор, который является оптическим элементом. И с помощью этого элемента мы получаем цифровую фотографию зубов. Она выводится сразу же на экран телевизора. Я могу контролировать то, что происходит на экране. И после того, как сканирование будет закончено, электронный файл отправляется в лабораторию. Таким образом, мы можем снимать оттиски для... Протезирование на имплантантах для изготовления хирургических шаблонов для протезирования на своих зубах. После того, как мы отсканировали и оценили полученные изображение, одним нажатием кнопки наша фотография. Наш файл отправляется, как я уже сказал, в лабораторию, и через несколько дней мы получаем готовую работу. Этот файл дает нам возможность отпечатать работу на 3D-принтере, отфрезеровать ее на специальном станке, либо при необходимости выполнить работу аналоговым способом. В течение последних двух лет большая часть работ в клинике 32 проходит именно с использованием этой инновационной технологии внутривердового сканирования. И теперь возможность в этом есть убедиться и у вас. До встречи, друзья!